Мясо этой рыбы прекрасно дополняется пикантным соусом из анчоусов. Прикоснитесь к высокой кухне, попробуйте приготовить дораду с анчоусным соусом в домашних условиях, самостоятельно, все получится. Очень часто мы задаемся вопросом, как приготовить рыбу так, чтобы в ней сохранилось как можно больше полезных веществ. Конечно, лучше всего запечь в фольге, используя такой рецепт приготовления дорада. Вы сможете в полной мере насладиться нежным, с тонким ароматом, мясом деликатесной рыбы. Анчоусный соус придаст некоторую пикантность этому блюду. Простой рецепт Дорада с анчоусным соусом не отнимет у вас много времени, а само блюдо своим вкусом принесет массу наслаждения. Готовьте, смакуйте и наслаждайтесь. Сколько и какие продукты понадобятся, узнают те, кто досмотрит до конца. Первым делом беремся за рыбку, чистим, моем. Слегка смазываем тушку оливковым маслом, солим, перчим, выкладываем на противень, застеленный фольгой, закрываем фольгой вверх и запекаем минут 20 в духовке при 180 градусах. Пока рыба запекается, займемся приготовлением соуса, мелко порежем манчоусы, зелень петрушки, почистим и слегка измельчим чеснок. Вышеперечисленные ингредиенты для соуса и оливковое масло тщательно перемешаем в блендере. Должна получиться однородная масса средней густоты. Жду ваших лайков и комментариев. Достаем рыбу из духовки, перекладываем на тарелку, украшаем, подаем соусом. Подписавшимся, больше вкусностей. Необходимые ингредиенты. Дорода одна штука, анчоусы 50 грамм, чеснок 1 зубчик, зелень петрушки 30 грамм, каперсы 2 чайных ложки, можно заменить маринованными огурчиками, оливковое масло 3 столовые ложки, соль 1 щепотка, перец черный молотый 1 щепотка, количество порций 1. Комментируйте, подписывайтесь, лайкайте, подписка, гарантия того, что не пропустите свежие вкусняшки. Удачи!